Здравствуйте! Следуя данной инструкции, вы сможете выбрать товары и сформировать прайс-лист в необходимом формате. Для того, чтобы сформировать прайс-лист для загрузки в ваш интернет-магазин, перейдите во вкладку «Мои товары». Отметьте товары, которые хотите загрузить в свой магазин галочкой в чекбоксе и нажмите на кнопку «Добавить в прайс-лист». Товары добавлены. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев на корзину напротив товара. Если корзина горит зеленым, значит товар добавлен. Если корзина горит серым, значит не добавлен. Теперь выберем нужный формат. Для этого нажимаем на кнопку со звеньями. Здесь отображаются форматы, в которых доступна выгрузка. Выбираем нужный формат и нажимаем на кнопку «Сгенерировать». Генерация файла займет несколько минут. После того, как файл будет сгенерирован, нажмите на кнопку «Копировать» или «Скачать» и загрузите товары в свой магазин. Удачной торговли!